Когда я оказался на этом острове, я и представить себе не мог, какие приключения меня будут ждать. И все это благодаря моей турбочерепашке Джо. Да уж за эту неделю я выполнил слишком много заказов. Этот бизнес оказался очень хорош. Вы можете подумать, что я обычный таксист, но я не говорил вам, что я предприниматель. Ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, я думал, что этот день будет такой же обычный, как все остальные. Но как же сильно я ошибался. Я никогда и представить себе не мог, что все последствия будут зависеть от моих выборов. В ролике снимались Дмитрий Чизеров Броневичок Джо очень много персонажей, которые просили не выдавать свои имена раньше времени, а также любимые клановые геймеры. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет интереснейший сюжет в одноименном боевике под названием «История о таксисте». Перед поездкой в эту историю не забудьте пристегнуть ремни, потому что вас ждет жесткий контент, а также поставить лайк, потому что ваши лайки – это оплата за проезд. Ну и не забывайте про конкурс на компьютер, который проходит в моем Телеграме, ссылочки в описании. Ну а сейчас я расскажу вам все с самого начала. Моя история началась на пляже. Сервер меня встретил прекрасным рассветом. Немного понаблюдав на красоты восходящего солнца, я побежал искать приключения. По пути я встречал различных интересных персонажей, с кем можно было просто немного пообщаться. йогурт. Честно говоря, разговоры были не но все равно было приятно встретить добряка в этой игре. Жаль, конечно, что такие знакомства, как обычно, прерывают какие-то типы с пушками. Мы попытались провести довольно выгодный обмен поменять тыкву на какой-нибудь лук. We need uh, maybe. Bow or something. I can give you pumpkins. I can you Why you do this, my friend? Но антирайчик нас просто убил. М да, честно говоря, такое мне не понравилось. Я захотел снова здесь заспавниться. Я знаю, что надо сделать с таким парнем. О, сейчас я сделаю чирку и вернусь к нему. Иногда на моем пути появлялись даже добрые калашисты, которые не убивали бомжиков. Таким ребятам большой респект. На старте своего выживания из средних подарков я смог достать пайпы. Вот то, что мне надо, слышь. Я пойду к ним, короче, с пайпами сидеть. И уже сейчас я планировал отправиться к тому челику с Томпсоном. Но бегая в кромешной тьме, я услышал, как ругаются два игрока. Слышь, он убежал, мужик. Тот берданщик ушел. Это твои соседи, кстати. Слышишь? Ты дома? Это ты считаешь домой. Ну, вообще, выглядит, да, неплохо. У меня, короче, есть два пайпа, я тебе могу один подогнать, и мы попробуем его убить, если хочешь. Чел, ну, у меня 30 часов, я играть не умею. А у тебя тут, что ли, спальника нет? Да, нету. Понял. Ну, если я его убью, да, короче, чё, я, да. я тебе скажу. Я попробую его убить. Это я понимаю. Нормас. Дружище, но ну есть хорошие новости. Но ну, я смог там подсосать немного оружия. Давайте я тебе помогу застроить дом, слышишь? Вторую дверь поставить. Да, я... Я справлюсь, наверное. От него я узнал то, что они играют с другом. Поэтому решил скрафтить для него кодовый замок и помочь ему немного укрепить защиту дома. Ведь кто, если бы не я, помог этому новичку? И нам на кодовый замок вдруг понадобится. Я все равно буду жить далеко отсюда. Построй сразу вторую дверь. Его стабильно пытались убить другие игроки, но хорошо, что нас было двое, и мы с ними смогли справиться. си кокс какой-то. Ну и больше всего мне нравится смотреть, как строятся новички. Это мне очень сильно поднимает настроение. Нет, Улучшай и дверь переставь свою. Я улучшил его домик как мог. И со спокойной совестью я мог отправляться в свое дальнее путешествие. Понимая, что в ближайшее время его ресурсы никто не заберет. Ладненько, удачи тебе. Если что, может быть, как-нибудь вернусь. Давай. И не успел я отойти, его соседи на воде активизировались. И они были агрессивно настроены. Сюда. И тут уже я знакомлюсь с новыми жителями этого острова. Именно сейчас я понял, что мне нужна здесь кибитка, чтобы хоть немного почистить этот полуостров от зла. Ну вот, изверги меня растерзали здесь, представляешь? Я сражался как лев. А где твой дом? Но у меня нет дома. О, чтобы я, чтобы я, я не... Почти... Да, я не знаю, где жить. И не узнаешь, тут не, нельзя. А то что будет? Ничего не будет. Ну, а то Ты ты главное скажи, где потом. Да я главное прям впритык скажи. могу построиться. Я не принципиален. Давай, давай, стройся, устройся. После этих слов он поднялся на крышу и меня убил. Уже сейчас я обрел трех противников. Одни из них жили вблизи океана и выжигали всех бомжей, которые строились рядом с ними. Другие жили в густом лесу, насчет них у меня информации попросту не было, но настанет то время когда я о них расскажу. А вот третий. третьи обитали на речке и все они себя вели как бандиты, убивали всех на своем пути. Понимая, что здесь я смогу раздобыть свое первое оружие, я захотел обосноваться именно здесь. На этот раз я оказался неподалеку от этого острова, и увидел, что возле меня находится магазин, в котором я мог купить хотя бы револьвер. И хоть он был пуст, я смог решить этот вопрос с хозяином этого домика. Слушай, я готов принести тебе 100 скрапа, ты можешь ревик с патронами сделать. Эту часть выживания мы, пожалуй, скипнем. Я покажу вам, как я поформил немного бочек, купил револьвер и добежал до рыбацкой деревни. По пути туда меня тоже ждали некие трудности, но я смог с ними справиться. Биг фармер бой! Там я встретил игроков, которым тоже досталось несладко. На этом острове их частенько убивали, и тогда они приняли решение нафармить скраб в сейф-зоне путем рыболовства. Вы посмотрите на них, это абсолютно дружелюбные парни. Они никому не мешали, просто ловили рыбку в свое удовольствие. Немного с ними пообщавшись, они даже угостили меня свежей рыбкой. О, найс, мэдмакс. А, подожди, вот, держи, шоколадка есть. О, слушай, а это дает комфорт? О, подойди, давай вместе постоим тут. Что, как улов? Ну пока так, я вот только учуюсь. А, не меня. смотри, я там... Я там резко... не, не, не, это, вот это вот мышь. Парни, подними. Поднимаю, поднимаю. Рыбацкую деревню постоянно кемпили. Я добавился с одним из пареньков, ведь он рассказал, что хочет построиться на этом острове. А мне нужны были союзники. И после этого я отправился в сторону ребят, которые бегали на ферме. Там я мог выбить хорошее оружие. Салам! На всех языках доброкачественной пандемии во всех городах. Наконец-то у меня появилось хорошее оружие. Мне нужно было строить домик. Неужели мои дела пошли в гору? Я даже достал админский топор, который рушил все деревья за один удар. Это не монтаж, честно. И спустя пару минут фармы, мне уже хватало дерева, чтобы построить свою самую антирейдовую кибитку. И уже после того, как я закончил строительство, я увидел то, что я построился, оказывается, возле выжигателей. И только я собирался разведать обстановочку, я услышал, как кто-то запустил МЛРС-ракеты. Это куда это полетело? Оказывается, что таким странным образом кто-то выселял деревянную кибитку. Нифига себе, там заруба жесткая. Честно говоря, наблюдать у. за этим со стороны было очень весело. <реклама> а, жесть вообще. В какой-то момент я даже решил в этом поучаствовать. И понял, что это были те самые рыбаки, которые стояли в рыбацкой деревне и накормили меня шоколадкой и рыбкой. Оказывается, что деревянный домик, который рейдили, был их базой. Короче, у нас был резкий прилетели. Вот ноль шансов... 0%, 0, 0 шанс, что у нас прилетят МЛРС. Вот твой том. На, держи, забирай, мне это все равно уже не нужно. После рейда ребята очень сильно расстроились и собирались выходить с сервера. Но я умудрился их убедить остаться. Да ладно, остановились бы, я знаю, кто вас рейдил. Ребята, которые на F7 живут. Наступил рассвет. Я пригласил этих рыбаков ко мне, добавил в команду и попросил, чтобы они построились возле меня. С виду они были дружелюбные ребята. Да и после того, как их деревянную кибитку разнесли МВР с ракетами, они уже явно были очень сильно огорчены. И уж точно им нужна была моя защита. Ну вот, потихоньку, помаленьку, развитие идет. В то время, как я помогал новичкам и занимался своим домиком, клан на реке продолжал наводить хаос на этом острове. Я должен был с этим что-то сделать. Хи -хи -хи -хи -хи -хи -хи -хи А мне нравится это место, тут можно просто бегать и по КД оружие лутать с этих типов. Пойду еще разок засейвлюсь. Как пострелял? Ой, он идет за мной. Как оказалось после, домик на речке и домик в лесу это был один большой альянс. И после таких наглых действий с моей стороны, они решили найти мой домик и меня зарейдить. Но самую малость промахнулись с домиком и вышли на моих соседей и рыбаков. убил, слышишься? Хорош, хорош, хорош. Идет сзади, сзади, сзади. Спасибо. Лежать. Все, ребят, сейвитесь. Я пошел домой отнесу. 4 молотова. Спасибо. Но они ищут мой дом. Надо что-то делать срочно. Пойду формить камень. Можно, пожалуйста, каменный камень Один. Камень Понимая, что на меня этот план немного в обиде, я побежал фармить каменные камни, чтобы обустроить свою крепость. А по пути я встречаю речных обывателей, которые плыли в сторону маяка. Я попытался их перехватить, но немного не догнал. Да реально, а зачем ты это делаешь? Я не пойму, ну расскажи нам. Для чего? За то, что вы меня изначально убивали. Вы угрожали мне. Я вот думал, убивать а вас или нет. Я тебя убивал хоть раз? Ха-ха-ха-ха. <смех> я акула. Видишь, я акула. Я буду всех убивать, кто будет плыть здесь. Я их долго ждал, но выходить они с маяка не собирались. Да и времени у меня не было. Первоначальным и основным заданием у меня было улучшить мой домик. Так, что мне надо сделать? Сейчас я отправлюсь... В эту сторону и попробую отстроить тут таксопарк, либо отправлюсь сюда. А вообще, насколько я знаю, можно сходить на, мая... на мусорку и нафармить там много топлива. У меня был довольно простой и гениальный план, как можно было подфармить немного скрапов безопасности. Мне нужно было немного топлива и отправиться на мусорку. Что вы тут забыли на моем острове? А? Ты меня хотел убить со своей пашки, что ли? Фу -фу. Методика по фарму заключалась в том, что вы должны представить себя роботом Вали и ходить собирать мусор в виде белых машин, скидывать их в переработку и собирать оттуда металл и скраб. Поверьте мне, это не так уж долго, как кажется, если разобраться в управлении. Бэмс, бэмс, 100 скрапа, изи. Таким образом, чувствую себя в полной безопасности, я смог нафармить больше 300 скрапа. На самом деле, 380 скрапа можно было бы и подсейвить пока ночь. Сколько я топлива потратил? 100 топлива. Ну вот, плюс второй верстак. Правда, металла у меня нет. Бэмс. А дальше начали происходить какие-то да. странные вещи. К нам прибежали те ребята, которые пытались рейдить моих соседей. И зачем-то они да. меня звали к себе. Я им не доверял, поэтому свой домик полить я им не стал. Короче, пойдем, пойдем, я тебе кое пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, все. Ты таксист? Да. Как оказалось, после эти ребята слили мне все свое оружие. И они оказались в такой дизморали, что просто хотели ливнуть с этого сервера. Они попросили меня, пока они выйдут, присмотреть за их домиком и дали даже от него пароли. Все, можете заряжать. Если что, буду поглядывать. Если вы вернетесь, то дом будет цел, если вас никто не бахнет. Открою вам секрет. Эти ребята больше не заходили на сервер. И отдали свой домик лесным жителям, которые тоже со мной воевали. Вот так вот. А на моем острове постоянно бегали какие-то залутанные челики, с которыми мне приходилось воевать. Ух, нифига! Сачели? Нормас? А чего они рейдить хотели? Я не понял. Я думаю, луки мне уже не нужны. Я хочу понять, что они хотели рейдить. У меня было всего лишь 13 сачелей, в теории это три обычных двери, либо одна каменная стенка. Поэтому найти домик на этом острове не составило и труда. На самом деле тут было всего лишь 2 варианта, что они могли зарейдить. Либо этот маленький каменный домик, либо большую печку клановых игроков. Но у меня были другие планы, что можно было взорвать. По соседству со мной стоял большой домик, в котором гнил только камень, а метальчик был целый невредим. Это означало, что у меня была вероятность зарейдить этот домик и найти в нем какие-то ресурсы. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю, чем я сейчас займусь. Сейчас вскроем, посмотрим, что тут у них. Открыт Нифига себе Нифига себе А кум большой то что надо <laughs> Нифига себе Что я за рейдил только что нафиг? Вот это бомба я не знаю, как такое произошло, но буквально через пару часов моего выживания на этом сервере я смог зарейдить что-то очень жирное. А мне как раз, чтобы отстроить таксопарк, нужно было много ресурсов. Да и этот домик мне казался немного просторнее, чем мой, поэтому я решил забрать его полностью себе. Жесть, что я только что зарейдил? А впереди меня ждал мой самый любимый контент. Долбежка стенки. О да, контент. Моих соседей опять убивают. Помните ребята, у которых я забрал сочельки. Так вот, они нашли мой дом. Это ват. Это ГГ. И Я не знаю, что ему от меня было нужно, но он постоянно приходил и садился на второй этаж. What you want? Just tell me, what you want. Как вы видите, разговаривать со мной он не хотел. В свободное время от каких-то перестрелок я пытался улучшить этот домик, ведь в планах было его полностью застроить и оставить себе. В принципе, и так неплохо. А это как-то застроить потом. Этот Вэт постоянно приходил ко мне под дом, и меня это, честно говоря, немного смущало. Он приходил и просто молчал. И в какой-то момент он снова пришел ко мне и скинул записку, в которой говорилось, что он собирался пойти на свой первый рейд, где как раз-таки я забрал у него сачели. О мой год! But uh, tell me what you want uh, to rate. If you want I can help you. I'm not bad boy. I just uh, see two people uh, with guns and just kill them, you know? Итак, я познакомился с дружелюбным иностранцем. Назовем его просто Немой. Немой, вы поняли? В смысле он просто не умеет разговаривать. До нашей с ним встречи он играл в соло. И каждый раз его подсиживали два паренька, которые не давали ему играть. После он познакомился с соседом, попросил его о помощи. И тут пришел я и забрал их сочели. Меня растрогала его история. Я понимаю, как тяжело играть, когда у тебя постоянно сидят под домом. И тут я решил ему просто помочь. Скрафтить сачели и избавить его от тех, кого он хотел зарейдить. и uh, uh, И, кстати говоря, он отвел меня к тому домику, который он хотел зарейдить. А, окей, я, Окей, я могу сучить сачель для тебя и мы можем зарейдить эту базу вместе. А еще он мне показал свой маленький домик. Like good, my friend. Мне оставалось самое простое. Изучить сачельку, накрафтить и пойти зарейдить эту кибитку вместе с ним. Но впереди меня ждали большие трудности. На сервер зашли обыватели океана. Те самые ребята, которые на старте меня убили с Томпсона. И сели они, я думаю, вы уже догадались куда. На крышу. Ту to say me, easy Блин это ты а это не ты! Иди, иди сюда, слышь? Сори, что убил. К ним на помощь пришли еще какие-то друзья-иностранцы. Я был полностью заперт, но я был настроен драться с ними до последнего. Как минимум я хотел узнать строение их дома. Короче говоря, выбраться отсюда у меня не получилось. Зато я узнал, как устроен у них домик. А еще, как оказалось, на антирейт этого домика прибежал Вад с его другом, тот самый Немой, о котором я вам рассказывал. Вначале я даже подумал, что он плохой и не стоит ему помогать. Но в какой-то момент я понял, что он не знал, что дипо их я. Естественно, после такого соседи немного на меня обиделись и начали сидеть у нас под домом. Нормально он мне повесил. Нол в доме. Но он не до конца. Спасибо. Лауский дом. Походу надо мне новый дом строить. Ну либо сделать так, чтобы они просто левнули сейчас сервера. После того, как они несколько раз умерли у меня по домом, они начали сидеть на крыше. И тогда, чтобы им противостоять, я решил отстроить небольшую вышечку. Bro, if you don't camp me, I go roof camp Garage camp Vimps на самом деле, эту вышку я отстраивал, чтобы просто их немного запугать. Чтобы они боялись выходить на крышу и приходить ко мне под дом. И план сработал идеально. Они перестали появляться. Тогда у меня появилось время немного пофармить дерево. Но тут я уже столкнулся с лесными жителями, которые сидели на крыше и стреляли по всем с болта. Понял. Я знаю, чем надо заняться. Наверное, туда успею проскочить. Не знаю почему, но все их огненные турели были просто-напросто не заряжены. И я смог забраться к ним в дом и обворовать все их ресурсики, которые они фармили. Ого! По контри, по контри, я еще вернусь. По контри двери. Я засейвил все честно наворованные ресурсы. Схватил с собой немного сочелек и побежал к ним в надежде, что я смогу их пробахать. Чизи, чизи, выключи читы, пожалуйста. Я был очень удивлен, что у них был пулемет. А еще больше меня удивил этот гантрап. Хорошо, что мои соседи смогли меня залутать и забрали мои сочельки. У меня уже было достаточно ресурсов, чтобы переехать отсюда и начать строительство таксопарка. Но я не забывал о немом иностранце, которому я обещал помочь. Короче, я не знаю, придет этот иностранец или нет. Но и захочет, придет, потому что я устал его ждать. You need to try more это окуп, вот это окуп я считаю просто, вот это окуп. Рейд моей мечты просто. Честно говоря, я был просто в шоке с того, что в этом доме ничего не было. Я оставил тут пару выбитых пушек, чтобы иностранец особо не расстраивался, позвал это и отдал ему все что тут было. А после я даже сопроводил его до его скромненького домика. В этот же день для меня самой главной задачей было построить новый домик, который находился бы возле дороги, чтобы в будущем и реализовать мою хорошую идею. Конечно, можно сделать дом-бункер, да, мне кажется, это будет самый идеальный вариант. МВК мне хватит на переключек. После чего я перенес все свои ресурсики, максимально застроил свой домик, апнул его в МВК и отправился отдыхать. Этот день для меня был поистине тяжелый. Так, второй день, мой домик все еще жив, приятно. Начало было удачным, потому что я как минимум проснулся не бомжом На сегодняшний день у меня было много планов О, это пряничный домик Не понял, что тут делают мешкопуки пистолет не имба получается просто как же тут все сладенько выглядит М -м -м -м. особенно это шоколадка Ах. я зачистил пару пряничных домиков которые находились недалеко от меня кстати говоря один разок пряникам удалось меня даже забить палками меня в пряники забили Но я вернулся туда и закончил начатое И здесь же меня ждал большой сюрприз Большая печка и нефть Большая печка мне пригодится Я прорабатывал свой уникальный домик У меня в планах было сделать с двух сторон пару гаражей И только я начал строительство Ко мне пришел какой-то берданчик Фигел что ли? Ты че, мои соседи? Я не понял. А потом он пришел еще разочек. Ну этот тип где-то рядом живет. Мне нужно было скорее, пока он не пришел поставить большую печку. Плавленного металла мне нужно было очень много. Но не успел ее достроиться, он пришел с калашом. Я стоял минут 5 и уже подумал, что он скорее всего отсюда ушел. Но он продолжал сидеть у меня под дверью до последнего. Lose your mind, понял. Я увидел в какую сторону он убегал, но проследить за ним мне полностью не удалось. И тогда я решил побегать в той стороне, куда он побежал. И совершенно случайно увидел, как кто-то на скале улучшает свою крепость. Ну, походу, я знаю, где он живет. Я был не уверен, что это он. Поэтому решил дождаться, когда же он выйдет на улицу. И, о чудо, я был прав. Это его домик. И в этом моменте у нас началась соседская любовь. И вы не подумайте, никто из нас маслом не обмазывался. Пока что. А если вы все-таки хотите увидеть, как мы обмазывались маслом, заходите в мой Телеграм. Фигово, что у него МВК-двери. Я им еще все руиню. Буду мачете крафтить на металл. Ну вот что, посидел у меня под домом клоун? Короче говоря, я отыгрывал по его схеме. Он сидел под дверью у меня, а я сидел под дверью у него. И все это продолжалось буквально пару часов. Это были самые бесполезные пару часов в моей жизни в этой игре. Но хорошо, что они смогли привести нас к мирному соглашению. Познакомьтесь, это Lose Your Mind. Такое отношение мне больше нравится, соседское, чем просто бегать и друг у друга под домом сидеть. Зато, видишь, если кто-то будет, допустим, тебя рейдить, я хоть как-то подефаю. Дом у меня недалеко, что-то придумаем. В любом случае, тут клан стоит, ну, большой, ты видел, да? Да, там на воде. Мы вчера их убили, там они в пузы биты, были оружием. Да, вот кого-то а из нас они точно будут рейдить. Знаете, что означает его ник? В переводе с английского это означает «сойти с ума». Но друзья его называли просто «безумец». В какой-то степени он даже чем-то напоминал меня. Стоило ему взять просто тесак в руки, он становился нереальной машиной для фарма. Как он мне рассказывал, незадолго до нашего знакомства у него был тиммейт, который просто-напросто оставил его в этом суровом мире. А когда я построил неподалеку от него домик, он подумал, что там построился какой-то клан. Но, увы, там был всего лишь я. Но я хочу сделать одну хитрую темку, типа два гаража сделать, понял? Так, ну если хелпа какая-то нужна будет, обращайся. Если кто-то будет под домом сидеть. Я поформил немного камушка, чтобы наконец-то строить большую печку, которую сосед все-таки мне вернул. Дэмс... После всего этого я отстроил небольшой макет, куда я собирался загонять машинки. В общем, дела шли в гору. Это должен был быть не просто автосалон. В будущем я расскажу вам главную фишку этого домика. Ох, нифига, спасибо. Развитие О! Мой автосалон был полностью готов. Оставалось только найти машинки. Опа! Конечно, машинка не топ, но тоже пойдет. Мой сосед нашел еще одну машинку. И по пути к нему я встретил еще каких-то двух челиков. Уф, уф. Это четырехмодульная тачка, нифига. Садись, поехали. Ну да, четыре. Интересно, она в гараж поместится? Да, по идее должна. Из них можно броневички делать, в принципе, из двух модульных. Но, слушай, реально броневичок сделать, короче, с двигателем и поездить четырехмодульные четырех тачки поискать. Потом на фарме на нас напали какие-то калашисты, но мы вдвоем смогли с ними разобраться. Минус один. Там еще один за, за хаты. Хорош. Лутаю. Это два твоих килограмма. А это... это походу типы с этого, да? Бен Шапира, слышь. Это были мои соседи, которые жили напротив меня. И, признаться честно, домик у них был неплох. Но они меня волновали в последнюю очередь. Сейчас я хотел найти броневичок. Ты жив? Нормас? Походу больше машин не будет. Поехали на тачке туда. Как думаешь, что его дом... Ха! <смех> <Новый. смех> он заспалился. Лутаю! Ох, нифига, он тут наубивал типов. И топ сет у него стену. Машина служила нам верой и правдой. Она не просто была средством передвижения. Она нас защищала, когда нам нужно было полутаться. Лутаю, у меня места нет. Люди просто недооценивают машинки сейчас. А если броневик сделать, то можно много чего сделать. Зиме будут, а что? Опа, смотри. А, машина или что? О, нифига! О, почти. Ах, идеально. Модуль. О, трехмодулька. Хорошо. Домой мы вернулись уже под вечер. Мы не нашли броневичок, зато нашли трехмодульный автомобиль дома я наконец-то установил подъемник и провел электричество и теперь я мог творить чудеса мне даже пришлось немного потратить скрапа чтобы изучить такси модуль и двигатель и вот спустя пару минут крафта наконец-то появилась легендарная пули непробиваемая такси можно было открывать свой бизнес смотри какая дачка зачем они Выходи. А, ну нифига, нифига Это тачка чисто для собственного пользования Потому что если сюда типов посадить, они могут убить Хм, я не знаю Ну пока можно оставить, пофиг На замесы какие-то на ней ездить Также я вбил свой номер в телефон и журнал Чтобы каждый мог ко мне дозвониться И заказать маршрут Да Алло все нормально сработает. Честно говоря, первых клиентов нам долго ждать не пришлось. Ими оказались мои бывшие соседи, которые собрались на порт. Зачем вам на порт? Сейчас. На какой их порт? Влетим. Поехали. Я думаю, вас к зиме еще закину. Так вот, я вам говорю, что я предприниматель. Я не просто таксист, если что. Я бизнесмен. Нифига жестко рубают. Ну можете здесь высадить, в принципе. Ставлю 10 из 10 в вашем такси. Спасибо. Давайте. Приятно и весело. Э, стоп, стоп, стоп давайте, да. Возьмите Я не, не специально Все, давайте, ребят Если нет, что, всё, обращайтесь сюда, Звоните После первого заказа появился сразу второй Бомжик попросил отвести его к друзьям И помочь отбиться от типов, которые сидят у них под домом Мы приняли этот заказ Но за него попросили немного больше скрапа Вот, вот, вот, вот вот, дом справа, справа. Спасибо, спасибо, парня. Стой, стой, стой, стойте, стойте, стойте, стойте. Стой, стой, стой, стой. Ловите, ловите, ловите. Выгодное дело, это очень выгодное дело. Прикинь, 200 скрапа за поездку, это неплохо now fuel again scrap 20 fuel like мы колесили по всей карте, но в какой-то момент я понял, что больше всего клиентов будет в мирном городе. Именно оттуда люди хотят поскорее уехать за сейви все, что они переработали. Кто хочет покататься на такси? Отвезем любую часть карты безопасно. Так, а ты в МВК, да? Я так понял. Да. А, а таксист? реально. Вот это лайба, конечно. Довезем безопасности. Так. Что у меня есть? У меня есть... Э, МВК, принимаете за оплату? А каждый мой клиент получал телефончик, чтобы они могли дозвониться до меня в любую минуту. Закинул. Это можно вызывать вас, да? Да, можно вызывать в любой момент. Так, ну отлично. Мы тогда подумаем и, если что, свяжемся с предложением вам, хорошо? Охранные услуги, я так подозреваю, рейдить кого-то, да? Ну, нет, пока не рейдить. Я думаю... Просто на... что-нибудь залутать, к примеру, да? Поохранять нас. Ну, Там, в Что-то такое, типа, может, космодром, к примеру, да? Сходить, э поохранять нас, пока мы лутаем. Мы принимаем пока любые заказы. Их... Клиентов у нас немного, но мы стараемся... Отлично. Набрать свою базу. Под, под, под железной хатой сидят. Выпусти меня плюс. Я вышел, я вышел, я вышел. Во, во наверху. Так, а где второго, он убил? второго а, убил он там впереди, вот он, ага, ага, вижу, о, кайфы, премию получите, пожалуйста, от меня лично, так сказать, так это не вам, вот вам еще, пожалуйста, вот. спасибо, Ой, вам спасибо большое, спасибо, желаю вам удачи побольше клиентов, всего доброго, спасибо, если что, звоните, номер знаете, ставлю лайк. Ставлю лайк. Короче говоря, такой бизнес мне понравился. Катаешься, отвозишь клиентов, получаешь различные ресурсы. В общем, один сплошной кайф. А во время, когда у меня не было заказов, я занимался своими делами. Мне нужно было закончить мою задумку, а для этого нужно было много пофармить камушка. Еще прошла инфа от моего тиммейта, что меня кто-то собирается рейдить. А такой домик я давать не собирался, поэтому укреплял максимально защиту. Я буферку сделаю, чтобы они меня не бурили жестко на втором этаже. Я максимально подготовился. Сделал даже себе небольшую отстрелку, чтобы можно было дефать дом. Этим же временем я создал самую быструю тачку на Диком Западе с двумя движками и полностью забил ее ресурсами. Идея была такова. Если они пробивают центровину этого дома и я чувствую, что они выигрывают рейд, я просто сажусь и улетаю со всеми ресурсами. Ну а со стороны мой домик выглядел вот так. Внутри был целый лабиринт, который мог меня привести к машине. А машины с ресами у меня были на в этих отсеках. Я не знал, когда они меня придут рейдить. И чтобы постоянно я мог следить за домиком со стороны, я провел две камеры. Таким образом у меня был обзор моего домика со всех сторон ну-ка помаши в камеру я тебя вижу надо локеры заполнить и все на камерах мне пришлось просидеть целую вечность ночь сменяла день а день сменял ночь прошло слишком много времени что мой сосед даже немножко ушел от игры но знал бы он как же он не вовремя это сделал Спустя еще 30 минут ожидания, информация моего соседа подтвердилась. Я увидел, как челики с базуками пришли ко мне под дом. Опа! Блин, я зря, кстати, ему тачку, да пофиг. Я надеюсь, я на крышу встану? Это не крыша. Ух, нифига себе, они пробурили уже. Минус Где вы нафиг? <laughs> Что тут происходит нафиг? Ау oh. Я не знал, какое количество игроков меня рейдило, но по ощущениям их было слишком много, но этот клан даже и не догадывался, что я к этому замесу был полностью готов. Что это такое? А это мой лут уже таскают или что? No. Stop it. No. No. No. No, no, no. А! -а, -а! У меня тут просто что происходит нафиг? Это что за... гитара? что за разборки бомжей, я не пойму тут. Просто все бегут, пытаются лутать, И убирают нафиг. ХОРОШ ЛУТАТЬ МОИ ЯЩИКИ! Нифига себе тут жесть была. Я не знаю, что происходило под моим домом, но сумочек у меня было просто нереальное количество. А также бомжей, которые пытались хоть что-нибудь ёнькнуть. По ощущениям, здесь собралось половина сервера. Но самое печальное то, что я не смог задействовать мою секретную тактику. Эх, а так хотелось. Помните того бомжика, которого я застроил? Так вот, он скрафтил себе магнитофон и просто устраивал дискотеку внутри моего дома. Не, а слушай. Пощу, Ох, нифига себе. Здорово. Здорово. А, тут О, тут дырка. Блин. Ёлочку ни за что убил. Ёлочка сейчас должна прийти. Не, рейд был хорош. Рейд был хорош. Файтов вообще прям много было. Оп. А бомжику, который просто транслировал да, музыку, да, да. я подарил одну из своих машинок. Как он мне говорил, он хотел отправиться на аутпост, чтобы там построиться. Спасибо. Хорошо продавай. Блин, все, я думаю. Надо знаешь, что сделать? сто процентов. Сейчас пойти посмотреть, как там у ребят по дому. Наконец-то у нас появились боевые ракеты, которые мы могли с легкостью изучить. А для чего нам нужны были ракеты, вы можете меня спросить. А вы помните лесных жителей и жителей на воде? С кем мы очень долгое время перестреливались. Я хотел этот остров освободить от зла. Ну это такой же дом. Ну ракет 60 надо, чтобы все это зарейдить. Ну а, опять же, типа не факт, что у них пустые дома, правильно? Типа можно их зарейдить и там тоже будут ресы. Короче говоря, подготовиться нам нужно было знатно. Но этот день был очень долгий, я играл огромное количество часов, и прежде чем их идти рейдить, нам нужно было отдохнуть. В этот же день я сбегал до своего старенького домика, чтобы подкинуть ресурсы, а также познакомился с друзьями того новичка. Помните, кому я изначально помогал построить домик? Так вот, они продолжили жить возле того же самого места. Про души. Застройте потолок, у вас тут потолок соломенный, я могу его разбить и все. Эгэм. Да пи... я говорю пацана давайте потолок построим. Они занимаются? О, да, у меня, стой, стой, у меня дерево есть. Дерево есть сейчас. На. Поднимись наверх. Иди сюда вот сюда. Бам. Потом сюда. Бам. Салам, братан. Привет. Тут чел забрал Кирку уходит. Я не знаю, это не твой дуб. от души то что уязвимости показал? Все, Кирочку забери. И металл то Я могу принести. Да можешь принести. Они вообще бомжары. Сейчас вам мой друг принесет металл, короче. Чтобы вы понимали, насколько они были новички, они даже не умели закрывать за собой двери. Вот, видишь, хоп, я у вас внутри, видишь? Подожди. Ладно, стой, я знаю, что сделаю. Типа... Подожди, я авторизуюсь у вас в шкафу и еще все сделаю. Прям... Все, отойди, вот бам, ставь замок на. Ух, я... ты дверь придумал. Все и за этой дверью вот сюда тоже поставь железную дверь. Ну все, удачи вам, Бля, ребят. а че так щедро? Хорошего вам развития. Мы новичков видим, мы новичков не убиваем. Пацаны, вот не поверьте, сколько на серваках играли, ни разу такого не встречали. Нормально. Всего вам хорошего. На, еще тоже забери. Этот день закончился максимально позитивно. Мы познакомились с еще двумя интересными персонажами, которые пытались развиться в этом суровом мире. И даже смогли им чем-то помочь. И, ребят, если вы понимаете, что ваши противники реально новички, то не стоит им так жестко руинить игру. Все мы когда-то были новички, не так ли? Настал третий день. Этот день встретил меня хорошими новостями. Мой домик по-прежнему стоял, что было очень удивительно. Чего не сказать о домике, который стоял возле воды. Опа. Они у меня эту хату зарейдили. Нифига себе. И долго думать, кто меня зарейдил, не пришлось. Мои соседи добавили забор. Это уже что-то означало. Добрый день. Короче, есть предложение от которого вы не сможете отказаться. Я уверен, что вы тоже хотите зарейдить ваших соседей любимых. А, ну конечно, конечно. Они нам... Э, я зашел прям вот недавно. У нас были снесены деревянные двери и одна железная Ты заметил, что у меня вышка пропала здесь? А, ну да, да, заметил. Поэтому предлагаю объединиться, фарма. А! О, это он. Алло, Алло, здравствуйте. Так вот, мы не договорились с вами. Да, да, да, так вот. Это как раз таки вас убил наш сосед. Короче, мы можем вместе всеми силами зарейдить наших соседей. Но на это надо будет подфармить серу. Мы сейчас тоже этим занимаемся. Да, без проблем. У нас есть желание. Серо есть. Ну, пока что мало, но есть строчка плавленная. О, хорошо. В этот же день я решил выгулять свою турбомашинку. Тем более был повод, лесные жители сбили вертолет. Верт упал, слышишь? Надо туда идти. Там один под вертолетом. Один минус. Моего напарника здесь, к сожалению, убили, и поэтому мне пришлось сражаться со всеми в одиночку. Кто моих-то убил, не понял. За этот вертолет в общей сложности сражалось три группировки, но нам нужно было вгрызаться в него зубами, потому что тут могли выпасть ракеты и сишки. Ухожу. Хорошо, что в этом лесу стоял припаркованный автомобиль, на котором я собирался отсюда сваливать. Тачку надо будет починить. Плюс две сишки, три ракеты, нормас. Не зря. И хоть мою тачку турбо пришлось там бросить, но мы за ней чуть позже вернулись и вытолкали из воды. На ней же мы и отправились на фарм зиму. Еще минус Поехали В зиме на фарме мы провели практически игровой день И уже в ночь отправились домой ставить много печек И когда я говорю много, я имею в виду не просто много, а очень много А пока у меня все плавилось, я продолжал развозить клиентов и собирать с них ресурсики Если что, оплату можно перекинуть э, через эту витрину у меня был напарник. Он за умеренную плату включал музыку клиентам. Ох ты, нифига себе. Нифига себе. Вот это поворот был. Вон, видите, уже лаунж-сайт виднеется. Мы уже близко. Да. Вот здесь можно. Да, вот здесь Давай, вот здесь высыпем. Так, так. Да, вот скраб. Давай, прикрою вас. Стой, выше, выше, выше, сейчас подъедем. Я старался полностью выполнять свою работу, не просто довести клиентов, а помочь им построиться и прикрыть их, чтобы их никто не убил. Убил. Еще убил. Лутайте у них оружие. Вот, вот. Тебя. Да, вот, вот питон. Забирай. Таксист, я в дерево пошел фармить. Зачем убил? Не убей. Таксист, я шел дерево ну, ладно. фармить, поднимай Он добрый, надо надо его поднять, надо его Мой номер, короче, в самом низу будет написано Такси 5 звезд. Можешь звонить в любое время. Хорошо. Спасибо. А слушай, а у меня много камня надо в дерево его можно? Мы тут деревню будем строить. Ну. Не убивай, не надо. Если Мы ты хочешь, если хочешь, поехали. Я довезу, да вот поста купите. За ребят, которых я сюда довез, я был полностью спокоен. Здесь жили очень дружелюбные ребята. Тем же временем производство ракет у нас шло вовсю. Блин, какая фигня эти чайные столы огромные. Просто, чтобы далеко не бегать сразу. Тут крафтить и плавить. 30, 40 ракет, плюс у нас еще готовые есть, офигеть просто. Там штук 5 или 6. Перед тем, как эти рейдить, мы хотели построить там небольшую кибитку, ведь все противники наши были в онлайне, и заодно посмотреть, улучшили ли они свои базы. Так, как мы сделаем? Можно вот такую сделать кибу. И после того, как мы отстроили кибитку, время было перевозить ракеты. И вы не думаете, что мы собрались рейдить лесных жителей просто так? Оказывается, пока мы занимались своими делами, они зарейдили моего немого друга. Он сам мне об этом написал, а также, он меня попросил, чтобы мы за него отомстили. Мы понятия не имели, сколько нам понадобится ракет, поэтому взяли все. Все готов, Боец? Конечно. Ну поехали, короче, отсюда будем. Вон гаражка идет. Открывайте! Вас рейдят, прием! и пацаны, но вам круто повезло. Он может наверх выпрыгнуть У нас по-моему ракеты смотрю. У меня одна осталась Пуляй в гаражку Пуляй Я контрю, в гаражку Заряжаю За той гараж Домой за будет. ракетами Домой за ракетами а, Домой за ракетами, слышишь? На, отнеси Бегу, бегу Я прикрою Убил. Все открыто. Стой. Гантрап. Не, я не хочу. Не хочу ждать долго. Все, шкаф минус. Вот а, да, я прикрываю. Нифига, слышь, тут ресов. Тут шкаф есть. О! Стоп! Тут враги. Памят за хатой Тут много их Их там, да Еще убил Я крою да, ты, что... <смех> ты можешь забежать? Авторизоваться в шкафу Давай-давай Забеги Авторизуйся Все, я на улице побежал Ух, нифига, да тут у него ящик угля был, не зря его зарейдили. Кайф. Там еще много ракет осталось вообще? Ну, по-моему, полторы строчки, либо точно есть. Смотри, сколько компонентов. слышишь? Вот в этот Ой -ой -ой, ящик. Ой-ой-ой, хорошо. Не, мы нормально пробурили. Нормально пробурили, слышишь? Да уж. Мы настолько их быстро пробурили, что они даже ничего не смогли сделать. Но наконец-то мы избавили этот остров от типов, которые постоянно стреляли с крыши. Нормально, у нас только ящиков нет. Сейчас еще один окно У нас оставалась последняя цель. Нам нужно было зарейдить крепостью воды, но она была слишком крепкая. А ракет у нас оставалось всего лишь полторы строки. Деревенские жители тоже точили на них зуб, поэтому ресурсы фармили мы сообща здравствуйте здорово таксист мы сейчас будем готовиться к этому рейду да ладно час что ли нам нужна серка и мы с вами вместе пойдем а мы можем таскать вам заходи сейчас подожди это или на да, туре разряженный Мы сейчас будем готовиться к рейду, я напишу вам, мы сейчас накрафтимся и пойдем рейдить. Собирайтесь пока, готовьтесь, да, хилки пойдем. крафтите, все в этом роде. Хорошо, сейчас, да, да, сейчас. Все, скоро будем, ребят. Спустя еще пару часов фарма и крафта у нас появилось много ракет. Нам оставалось всего лишь преобразовать мой старый домик в рейд битку. Давай кровати поставим, приватизируй, чтобы КД прошло сразу Сет паблик сделал Авторизуйся в кровати Умирать вообще нельзя будет Потому что если мы умрем, отсюда бежать нам далековато Плюс нас с крыши могут принимать потом жестко Стенки нужны Если будут стенки, вообще нормально будет Ребят, короче Ваша задача yeah. Контрить, чтобы они нас не убивали И при а мы будем рейдить Не, не, вот, yeah. откроются ящики Не бегите лутать их вы просто стойте в стенках и контрите, иначе Хорошо. нас могут убить. Основная задача просто сейчас их пробахать. На этот рейд были большие ставки. Иностранцы знали, что мы рано или поздно к ним придем. Они были, мягко говоря, на готове. Но у меня был тщательно продуманный план, как мы будем захватывать их территорию. И отряд бойцов, которые готовы были пойти со мной во что бы то ни стало. Нам нужна была эта победа. Не подходите близко. Просто в сердцевину? Турелей нет. Да, просто локом. Он же только что в доме был, где он? Отлично. Давай дальше камень, МВК. Вот это все. Открывает. Внутри, внутри. Давай дальше. Ничего страшного. Взорвал кого-то дальше есть ракеты еще право шкаф он слева где-то взорвал ракету сама тут, тут мульти шкаы а, да, да. Он переносил походу, да? Я его убил. Ой, тут камни много. It's not offline! It's not offline, you bitch. Онлайн рейд, easy, Easy peaszy. Он <laughs> появился, он оделся изучать. Альфа, я не хобэй сразу, мой На Накрыть треку. Тут гантрап, понял. Я жив. Все, я домой понес. Они мой дом зарейдили сегодня ночью. И говорят, что мы офлайн, слышишь? Как тебе офлайн рейд с типами, которые в онлайне? Как тот больно бьет, конечно. Они настолько сильно отчаялись, что в какой-то момент начали дефаться ракетами. Справа, справа. Ай. Майлилдог. Ладно, не убивай. Сюда бахай просто. Надо шкаф скрафтить сразу. На крыше он убил меня, он на крыше. Там не два типа, а там три типа. Минус один. Минус второй. Он умер, все всех убил. Наверху на крыше надо делать, вот так, отцетку вашу, чтобы э, опять лес не убивал. Ну, как раз туда и поднимается, по-моему, сейчас. Ушел. шел. забрал. Короче говоря, как бы они не пытались отбиваться и сколько бы игроков они не позвали, мы все равно смогли их полностью зарейдить. А самое забавное у них в доме было, это умирать от турелей. После нашей большой победы у меня оставалась еще одна незаконченная сюжетная линия. Помните новичков, которым я пытался улучшить домик? Так вот, я нашел их в стиме и попросил, чтобы они зашли на сервер. У них был противник, который жил совсем недалеко от них. Вот представьте, вот стоит их домик, а буквально через 10 метров стоит дом врага, который постоянно по ним стрелял, а так как они были новички, справиться с ними они не могли. Но у меня оставалось немного ракет, которые я мог им выделить. Мне нужно было всего лишь дождаться, когда они зайдут на сервер. и прождать мне буквально 3 часа. Я стоял АФК возле ящика с ракетами и ждал команды. Как вдруг он заходит на сервер и пишет, что их рейдят. Его реально рейдят. Алло, б***ь. Один номер. Помогу, где он, где он? Один умер. Где они, где они? Я внизу, я на хате. Убил все. Всех? Да, да, да. Бро, я словами благодарность тебе не передам. А это твои соседи походу были, да? Это вообще я не знаю, кто это, даже не соседи. Ник знакомый Сикокс, это твои соседи, я вчера их убивал. Короче говоря, мы смогли задефать этот домик и спасти их от рейда. Но это было еще не все. После такого проигрыша рейдер пришел голенький, объяснить ситуацию, почему он решил их зарейдить. Вот okay. его. Can, can I go up? Yes, we can. But don't have anything. I will. Uh... Hello, hello, hello. Hello, hello. Guys. What's up, uh, I'm your neighbor, I, I, I raided you now, I... why? Why? No. Mm -hmm. But uh, I can't, because because I raided this man like uh, on uh, 160, and uh, she, uh, he took my old uh, loot. Uh, I, I, I'm so angry and I raided you now, <laughs> but I can't, because the Russian guy up, up there kills me. Я не знаю, как бы поступили вы на моем месте, но я решил подружить этих ребят между собой, ведь я понимал, почему этот иностранец хотел его зарейдить. И чтобы все в этой непростой ситуации были счастливы, я принес сюда все свои ракеты, которые у меня были, чтобы вместе они могли порейдить то, что захотят. На. А чё, куда целить надо вообще? Берешь базуку, короче, целишься. Вот, и видишь, там есть прицел. После всех моих объяснений он действительно понял, как правильно стрелять с базуки. Правда, я ему не говорю, что стрелять надо не под себя. Ай, блин, это жестко, это очень жестко. А впереди вас будет ждать самый увлекательный контент. Вы будете смотреть, как рейдят базуками новички. You need boom boom, this uh, two foundation. Просто по центру стреляйте, two foundation. Да я саду Вис. Mm -hmm. Все, Три. Ну ладно. One, поехали, let's go. Let's go, my friend. Foundation, Foundation Rake. Я еще никогда в своей жизни не видел, чтобы люди так бесполезно тратили свои ракеты. Они могли бахнуть фундамента за четыре, но потратили на металл стенку девять. Foundation. Okay, God damn! God. God damn! Right? Let's go raid more. Nothing. Raid more. Nothing. Here. Let's go raid. Yeah, yeah, yeah. Raid. Raid. Yes. Yes. Nice. <laughs> Он в онлайне был. Let's go, let's go, под ноль сносим. Фундаменты, ребят, фундаменты, рейдим. Ничего, ничего. Стреляй. Отойди! отойдите, отойдите. Fuck, 34, 34. <laughs> <laughs> под ноль нафиг! Look at this! It's very beautiful base. Красиво. Nice. Yeah. Okay, more. Come, come to eight more, guys. Where? Как тебе рейд? Вообще, вообще на братан. Спасибо тебе, прям вот после всех которые они нам строили, прям очень приятно было. На душавку. Еще записал на на на память. Вы на самом деле знаешь, что должны были сделать? Этот дом рейдится гораздо ну, быстрее, ну, ну. вы металл стенку рейдили, когда фундамент надо было рейдить. А, ну ладно. Ну, я, да, я, только, я потом уже понял, я потом уже понял. Ну теперь понятно, ну, на будущее, если че. <классный> у них дом, да? Остался. Да, да, особенно теперь. Эти безумные новички потом вошли во вкус и начали выселять всех соседей, которые у них были. Летс гоу, бойс. Ох, ха ха ха я вот друг It умер. Покажи, покажи, вот тут, вот. Хер, хер, shoot, shoot шут, и вуден вол. Найс! Шут мор! Дестрой оу! Короче говоря, как мне показалось, все эти новички и все ребята, которые меня окружали, были счастливы. И напоследок мы с ними сделали совместное фото на память. После того, как мы закончили все наши истории, на сервере началась полнейшая тишина. Я вышел с этого сервера, но забыл выключить запись ноутбука, и вот что мне удалось отснять. Да уж, эта многогранная история подошла к концу. Я бы даже мог назвать этот видос фильмом. А что скажете вы? Понравился вам данный контент или нет? Обязательно пишите комментарии. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь я стараюсь только для вас. На съемку и монтаж этого ролика я потратил более двух недель. Но огромное вам спасибо, что вы ждете мой контент. Отдельное спасибо хотел бы сказать всем участникам данного ролика. В фильме снимались. Не мой иностранец. Безумный сосед. Банда новичков, и непосредственно я, режиссер данного ролика, Папа Чиз. Ну и клану F9 отдельный привет, спасибо вам большое за рейд. Ну и конечно же спасибо тебе огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, и в скором времени мы с вами еще увидимся. Всем пока.